Ребята, привет! В этом видео я подробно рассказала и показала, как шить шторы-портьеры для вашего дома. Я не шью шторы профессионально и на заказ, я шью классические изделия, но благо у меня достаточное количество коллег-портных, которые шьют шторы. Именно они и поделились со мной принципом технологии обработки данного изделия. У меня все получилось, получится и у вас при помощи моего видео. Дерзайте! Я буду работать вот с таким замечательным материалом. Мне очень понравилась текстура. Несмотря на то, что в составе преобладает полиэстер, мне нравится этот материал, но у него есть свои нюансы. Возможно, вы столкнетесь со своим материалом, что вот ваш срез нижний, вне зависимости от того, что вы его правильно отмеряли, может быть вот так вот подвижен. Это из-за особенности переплетения нитей. Углубляться не будем, потому что мне кажется, что это видео актуально не для профессионалов, а для новичков. Тем не менее, когда мы краим, штору. Самый главный залог успеха, это даже не столь идеальный ровный крой, что, например, в бытовых условиях на полу сделать тяжело, а разметка и все работы с влажно-тепловой обработкой. И первое, что нам необходимо сделать, необходимо низ изделия, мы именно с него начинаем обработку, не с боковых срезов, как большинство тех видео, которых я увидела в YouTube, а именно снизу. Мы делаем разметку в 5 сантиметров и в 10 желательно бы даже сделать ее еще и в 15 для дальнейшей удобства работы у меня вот есть такая, такой треугольничек у него есть удобные шаги разметка вся необходимая я при помощи него делаю разметку по низу в линию 5 сантиметров И теперь, двигаясь в обратную сторону, делаю еще на 5, то есть в сумме 10 сантиметров, мне необходимы две линии. Зачем я это сделала? Как я сказала, при раскрое что? У большинства из нас будут проблемы. И даже у меня за неимением большого раскроенного стола они тоже были. Плюс материал вот такой вот подвижный, нестабильный. Поэтому логичнее всего в такой ситуации мы ориентируемся даже не на срез, если бы мы могли подогнуть свою разметку на 5 сантиметров, а именно на четко правильные отмеренные линии, куда мы будем заутюживать нашу подгибку и вот сейчас как раз нам необходимо заутюжить вот к этой линии по середине подгибку и вот эта ткань она уже видите какая ее плетение да вот такое вот подвижное нестабильное но получится все аккуратно если вы не поленитесь разметить потратить пару минут ориентируясь по размеченной линии я к ней даже не по срезу а по первой линии и по второй к этой линии я заутюживаю Подгибку в 5 сантиметров. Вы можете сделать в 7 или менее. Это все на ваш вкус. Стандарт, как правило, 5. Я пользуюсь вот такой портновской колодочкой. Портновский утюжок, как принято называть. Особенно материалы такие толстенькие, очень хорошо будут поддаваться утюжке при помощи вот таких портновских. Инструментов. Понимаю, что они не у каждого найдутся в доме, но вы можете использовать какие-то деревянные кубики, деревянную железную дорогу, если есть в доме дети. Что-то такое, что будет остужать температуру и пар, припечатывая подгибку. После этого необходимо отмерить по боковым срезам с одной и со второй стороны линию в 4 см. Я возьму в 2 см обработку. Если вы хотите в 1 меньше или же напротив больше, берите умножая на 2 это значение. Тут точно так же мы рисуем две линии в 2 и в 4 см. Теперь возвращаемся к нашему нижнему срезу. Проводим линию в 4 сантиметра вместе подгибки. И перегибая вот таким образом лицом к лицу, необходимо проложить строчку. Вот здесь. Сделать это необходимо по обеим сторонам. Строчку прокладываю на длине стежка в 2,5 миллиметра. Этот параметр я выбрала, ориентируясь на свою ткань. После этого нам необходимо заутюжить боковые срезы и подгибку. Разворачиваем подгибку к себе и натекаем до двух сантиметров вот здесь по перегибу это необходимо для того чтобы мы внутри смогли с вами разложить подгибку по боковому срезу шторы далее делаем все то же, что и с нижним срезом приутюживаем к линии вот таким образом Далее я не высекаю никакие припуски, потому что так низ шторы и уголок выглядят опрятно, красиво и утяжеляет низ. У меня есть вот такое портновское колышко. Вы можете использовать палочку для маникюра апельсиновую. Я выворачиваю при помощи него. Выправляю уголок. Если вы все сделали правильно, то вот что у вас получится. Здесь у нас идет подгибка на изнаночную сторону 5 сантиметров здесь в 2 сантиметра будут обработаны боковые срезы вот этот вот уголок необходимо на самом старте я его еще и приутюживаю аккуратненько далее я буду ориентироваться от строчкой по шкале своей разметки на швейной машине. По боковой линии мне так легче подкалываю аккуратненько вот это место. Вам нужно хорошо запаковать вот эти все открытые срезы вовнутрь. Подгибку сделать с небольшим наплывом для того, чтобы потом проложить строчку в этом месте. Также я подкалываю вот здесь самый старт. Боковые срезы я больше не буду заутюживать. А низ, поскольку он довольно тяжелый и его нужно необходимо подколоть и заутюжить, я еще раз перегибаю и заутюживаю. Помимо того, что я заутюжу, вот здесь вот как раз хорошо бы была вторая разметка для этого, я и говорила, потому что не везде чувствуется пальчиками вот этот вот сгиб. Приутюживаю. От вот этих операций очень сильно зависит качество пошитой шторы. Можно делать все и без заутюживания, кто-то скажет, без ВТО и разметки, кто-то скажет. Но я не уверена, что такие шторы выглядят опрятными, красивыми. Все то же самое я проделываю здесь со второй стороны Также, помимо того, что я заутюжила, я вижу, что моя ткань очень подвижная, и во избежание того, чтобы что-то сместилось в процессе шитья, я проколю еще весь низ. Вы ориентируетесь на свою ткань. Не все ткани требуют того, чтобы нужно было их подколоть. Теперь я отправлюсь прокладывать строчку с правого верхнего угла по боковому срезу одной непрерывной строчкой отстрачивая уголок что буду делать в этом месте здесь строчка пройдет следующим образом когда мы доходим до пересечения здесь у нас уже Проложена строчка, все красиво закрыто. Здесь мы двигаемся точно так же, без закрепок, одной непрерывной строчкой на 1 мм, на 2 Если материал плотный и боитесь не удержать эту линию. Прокладываем строчку здесь, поворачиваем за машиной и дальше двигаемся по всему низу. Таким образом, с лица у нас получится красивая отстрочка на уголок. Все будет запаковано, и в дальнейшем вот этот низ, так сказать, фирменный, его не укорачивают. Часто слышу и замечаю, что те, кто не шьют профессионально, укорачивают именно снизу изделия, что является неправильным, особенно если оно закрыто таким же способом, которым я вам показала. Укорачивать необходимо штору всегда сверху, штору, портьеру, тюль всегда сверху. Не трогая низ. Ну, если, конечно, там чего-то не приключилось, какое-то пятно и так далее. Отправляюсь за машину и с верхнего правого угла, с изнаночной стороны, чтобы вся штора располагалась по левую сторону, прокладываю строчку. Я поменяю лапку на своей машине. Я шью там, где требуются прямые строчки на лапке. 8D, как правило, у нее удобный отступ в 7 мм вот эта ширина подошвы. И у меня есть вот такая вот лапка для отстрочки под названием 10D. Эта лапка имеет удобный такой вот ограничитель, направитель, при помощи него легко и быстро можно обработать изделия. Выставляю на мониторчики, на экранчике. Позиционирование иглы со смещением вправо на 2 миллиметра. Таким образом получаю отстрочку в 1 миллиметр именно вот для моей толстоты ткани. И прокладываю закрепкой в начале и в конце строчку. У меня есть разметка на игольной пластине, и я буду еще ориентироваться по ней, помимо того, что я хорошо все заутюжила. Очень важный момент, сзади нельзя, когда мы прокладываем строчку, сзади нельзя тянуть за изделие, потому что таким образом вы нарушаете длину стежка, и не только, для машины это тоже не полезно, но так как изделие очень длинное, то в данном случае я не буду тянуть сзади, я буду придерживать, чтобы удержать ровный отступ. Это рекомендация для всех новичков, если вы шьете постельное белье, пробуете шить штору, там, салфетки, полотенце и так далее, удерживайте сзади вот так вот ручками аккуратненько, но не тяните, просто удерживайте и направляйте себе строчку. Вот такой удобный ограничитель правитель и я его удерживаю вот здесь, и в принципе все. Дойду на нашего низа и покажу, что делаю с уголком. Здесь нужно быть очень внимательными и самое главное не пропустить и не упустить вот эти все наши срезы чтобы оказались там внутри все расправить и прокладываем строчку я двигаюсь вот таким образом из-за особенности своей лапки поднимаю ее. Перехожу на уголочек, на подгибочку, переворачиваю вот таким образом к себе, не прерывая строчки, и двигаюсь вперед. И дальше отстрачиваю точно так же, как и по боковому срезу. Переходя на второй уголочек, я делаю все то же самое. Прокладываю строчку вот здесь на 1 мм и захожу на боковую часть. Иголочки советую из этого места убрать, чтобы не было перекоса. Особенно если материал, вот как у меня, все-таки такой подвижный, удерживать ручками. Переворачиваю, двигаюсь в эту сторону. После того, как я обработала низ и боковые швы, я хорошо-хорошо еще раз утюжу ткань. Я уже ее подвергала стирке машины, так как эти шторы я планирую стирать в машине, то я сразу же, чтобы на той температуре, на которой я их планирую стирать, их постирала. Потом еще раз утюжила. Какое-то время у меня лежала ткань и вот покрылась залобами. И теперь уже после того, как я обработала все срезы, Кроме там, где у нас будет шторная лента, про нее немножко позже. Именно сейчас, мне вот, кстати, удобно это делать на такой портновской колодке, вы можете взять какую-то небольшую настольную ну, гладильную доску, когда поверхность приподнята, с большими изделиями легко работать. То же касается и постельного белья. Еще пару слов о том, что я использовала специальный портновский карандаш исчезающий. Еще бывает мел, ну вот от панды. Тот, кто шьет давно, знает этот мелок восковой такой. А у меня остался вот такой вот след, поэтому хорошо хоть не с лица, его я не рекомендую. Золотое правило портных, даже если они шьют шторы. Все, что мы стачиваем, обтачиваем, настрачиваем и так далее, везде мы после этого мы утюжим. Все мы утюжим. Поэтому утюжу и сразу покажу вам, что получилось вот здесь. Во-первых, если вы не поленились и все-таки прокладывали разметку, то у вас будет красиво и ровно обработан боковой боковая часть штор. Будет выглядеть это с лица вот так, с лица, с лица вот так и с изнанки. Будет ровная подгибка. Здесь у нас вот так все запаковано. И тут у нас только такая вот строчка на уголок идет. Теперь я хорошо-хорошо утюжу. Будем равнять по высоте. Несколько бонусов я добавлю в конце видео о расчетах. Как просчитать на разную ширину и длину, чтобы шторы не лежали на полу, а были на 1 сантиметр ровно от Хотя в моде разные сейчас шторы, но мне кажется, что моду лежащих штор на полу все-таки ввели те, кто так или иначе промахиваются с высотой шторы и не хотят ошибаться, потому что если она на полу лежит, один сантиметр больше или меньше, не так критично. А если мы все-таки хотим от пола поднять на один сантиметр, мы должны не лениться с расчетами и с как раз с разметкой. Также мой материал очень сильно осыпается и по поводу шторной ленты тоже пару слов мне прислали. Вот такую прозрачную, она больше подходит для тюли ну и с ней можно сделать красивое изделие. Я ее решила не менять, чтобы время не тратить, потому что шторы необходимы были сыну в комнату. Покажу, как с ней обработать, чтобы ничего не было видно, чтобы все было красиво. Итак, я про продекотирую еще раз, про утюжу. После того, как все заломы разутюжены, когда материал еще раз продекотирован, я буду осноравливать по длине, по высоте свою штору. Конечно, предварительно я рассчитывала ее параметры, но когда мы шьем, так или иначе, можем столкнуться с тем, что материал даст усадку. Когда мы утюжим, в некоторых случаях она довольно критичная, и чтобы результат был гарантированно хорош, то я за то чтобы использовать правило 7 раз отмерь один раз отрежь особенно в случае штор так как если мы отрежем прибавить будет довольно сложно это можно будет сделать какой-то бордюр по низу но все же делать я это буду на полу и оставлю за кадром поскольку ничего я думаю там нового вы не увидите но я покажу принцип я Выравниваю обязательно по, боковым обработанным, по боковой обработанной стороне шторы и по низу. По низу, чтобы не было никаких дырочек и так далее, я использую вот такие клипсы. На боковую сторону у меня их просто нет. Если у вас имеются они в достаточном количестве, то, конечно, подкалывайте им еще и бок. Я перегнула штору пополам по ширине вот таким образом и также скалываю ориентируясь на низ а не наверх поскольку погрешности кроя с материалами по типу штор я думаю вы понимаете неизбежно практически только если конечно у вас нет профессионального какого-то стола в 3-4 метра тогда я думаю что вы это видео вряд ли будете смотреть так как вы не имеете никаких трудностей с пошивом шторы, наверное, делайте это на заказ профессионально. Мы же скалываем с вами боковую, боковую часть где-то в районе 20 см. Мы будем сейчас на полу выравнивать штору. Ну а далее мне необходимо отмер отмерить конечную высоту штор. Для того способа, который я покажу, припуск наверху необходимо оставить всего лишь в 1 сантиметр. Поэтому скалываем. Выравниваем на полу, отмеряем необходимую длину еще раз. Расчеты в конце видео я вам, как обещала, напомню, оставлю. Но высота потолков у всех разная и желание по ширине тоже. В моем случае у меня место под шторы было в 2 метра шириной, поэтому я взяла два отреза шириной по 1,5 метра, а длина была 3 метра. Поэтому я ее еще даже сверху и не выравнивала. Как правило, еще в магазинах режут криво, не соблюдают никакую там лини линию, не вытягивают ниточку. Да и у некоторых материалов, например, как вот этот материал, ниточку вытянуть невозможно, чтобы ориентироваться по ней. То есть остается только равнять и хорошо отмерять. Ну и вот как мы можем видеть, Здесь у меня тоже верху идет перекос. Вот, в своих боковых срезах и размеченном низе, так как его я равняла под прямым углом в 90 градусов, я уверена. А здесь вот вижу, что вот такая картина. Вот, видите, то есть там, где был материал отрезан, был неровно отрезан. Поэтому я выложу сейчас все это дело на пол и отмерю необходимую мне длину шторы с запасом припуска в один сантиметр. Также материал у меня сыпучий, очень он сыпется. Поверху пущу оверлочную строчку в три нитки, потому что лента у меня вот прозрачная, как я сказала. Если я не закрою этот срез, то его будет видно через шторную ленту, а мне этого очень не хочется. Мне хочется, чтобы было все аккуратно и красиво. Итак, я отмерила длину своей шторы и буду обтачивать трехниточным узким оверлочным швом. Буду обтачивать только срез, я ничего не убираю, лишь останавливаю вот такие вот небольшие какие-то погрешности кроя. Ниточки, которые очень сильно осыпаются, предварительно нужно создать вот такую вот строчку из ниточек. Это для того, чтобы потом кончики хвостики оверлочной строчки можно было продеть. В саму строчку, если вдруг у вас такая же задача, как и у меня. Ваша шторная лента прозрачная, а материал осыпается. Ну и вообще, если материал сильно осыпается, я все-таки рекомендую обрабатывать открытый срез, который будет все равно запакован в шторную ленту. С другой стороны я тоже оставила небольшой хвостик, вот такая вот строчечка. Теперь отправляюсь утюжить. И необходимо продеть кончик оверлочной строчки прямо в строчку. Шов у меня узкий, поэтому иногда это сделать непросто. Я делаю это следующим образом. У меня есть специальное приспособление. Вот такая вот игла с тупым концом, большая, от компании Prim в этом же наборе шло еще устройство для продевания резинки вот одним концом я пытаюсь подцепить строчку изнутри и продеваю и вот в большое дужка этой иглы я вставляю кончик верлочной строчки и вот таким вот образом пропускаю его наизнанку. аккуратненько выправляю и вот теперь смело срезаю Будьте аккуратны, не нарушайте строчку оверлочную. Со второго конца я поступаю точно так же, и только после этого буду утюжить. Утюжу. Напомню, что не всегда обязательно обтачивать оверлочным швом вверх шторы. Теперь необходимо отмерить шторную ленту. Я еще люблю отмерять ее следующим образом, чтобы то место, где у нас под крючки вот находилось, было на самом углу, чтобы можно было туда вставить крючок. Нужно будет сейчас притачать шторную ленту к шторе. Для этого мы находим ее лицо и изнанку. Лицо это там, собственно, где у нас есть вот эти сами петельки. Здесь где-то вставлю слайдом, какую шторную ленту я бы вам рекомендовала купить под портьеры, под шторы, а не под тюль, потому что вот это все-таки больше подходит под тюль. Но будем работать с тем, что есть. Итак, около 5 сантиметров нам нужно на изнаночную сторону подогнуть. У меня как раз в районе 5 сантиметров, вот вместе сгиба, вот находятся эти петельки подогнула отмерила пока не обрезая шторную ленту в целях экономичного расхода если вы как и я покупаете в бобине то так вот пока отмерьте до самого конца и поставьте булавочку не забывая что у нас еще 5 сантиметров будет идти на подгибку на изнаночную сторону Поставили здесь булавочку, и теперь необходимо шторную ленту продекотировать. Многие этот этап минуют, я его не советую проходить мимо, потому что шторная лента даст обязательно усадку, особенно если она вот такая, как у меня. И если ткань для штор я уже стирала, то шторную ленту нет, поэтому лучше ее продекотировать обильно с паром. Я пользуюсь профессиональным парогенератором, у меня на канале есть обзор на него. Ему уже три года, и я планирую выпустить на него второй обзор. Мало кто так делает, показывает, что стало с техникой после длительного использования. Вот как раз ему три года, он не был ни разу в ремонте. Но недавно кое-какие с ним проблемки случились. В общем, об этом всем видео. К счастью, эти проблемки можно было устранить просто уходом. Там вам расскажу, к чему я. У этого парогенератора специальная тефлоновая насадка. Поэтому я не боюсь утюжить нейлоновую ленту прямо ставя на подошву, подошву прямо на ленту. Если у вас нет такой тефлоновой насадки, пожалуйста, используйте праутяжильник. Это может быть марля, может быть бязь. Ну, вот двигаюсь до отметочки. Теперь необходимо настрочить шторную ленту и тут вот пару есть нюансиков я это буду делать следующим образом все шторные ленты разные то есть тут вы ориентируетесь уже по своей но я покажу принцип так как она у меня еще и прозрачная припуск у меня был в один сантиметр обточала я узким оверлочным швом он вообще никак не влияет на припуск потому что я не срезала срез я буду прикладывать край своей шторы за машинкой, изнанкой шторной ленты, к лицу шторы. И смотрите, где у вас находятся крючки, где вы хотите их видеть. Как правило, вот этими двумя полосочками у нас идет кверху шторы. Далее, когда мы с вами проложим строчку вот здесь, я буду прокладывать прямо по самому краю. То есть в сумме как раз у меня здесь вот один сантиметр. И вот здесь же я проложу строчку. Далее я перегну и настрачу ленту на изнаночную сторону. И вот проложу еще одну строчку. И здесь есть два варианта. Когда притачивают шторную ленту одной строчкой, перегибают, настрачивают ленту второй строчкой и отстрачивают еще вверх. Мой материал хорошо держит заутюженные линии. И так как в любом случае вторая строчка будет закреплять, ничего вот так вот расходиться не будет. Мне нравится здесь минимализм своих строчек. И я прокладывать строчку, которая по поверху, больше не буду. Я проложу вторую строчку и таким образом закреплю шторную ленту, соберу, сделаю сборку, покажу вам. Если уже вам хочется видеть две строчки параллельные друг другу на разной ширине, то настрачиваете ленту. Отгибаете, прокладываете строчку где-то здесь верху, либо с отступом в один сантиметр и прокладываете вторую строчку. Мне эту строчку видеть не хочется. Итак, таким вот образом к лицевой стороне я прикладываю шторную ленту. Подкалю только в самом начале и больше ничего подкалывать не буду. Дальше буду ориентироваться уже за машиной и буду свой срез держать на уровне вот этой линии. Здесь я уже не использую лапку для строчки, потому что можно видеть, вот какая у меня шторная лента, ее край неровный, и мне нужно будет постараться прокладывать все-таки ровную строчку и как-то ее удерживать. Поэтому с закрепкой в начале и в конце обязательно стараюсь держать вот этот вот припуск ровно. дохожу до конца мне также требуется подогнуть 5 сантиметров поэтому я отрезаю 5 сантиметров вот эти вот ниточки при помощи которых мы будем стягивать шторную ленту я обращаю на лицо вот так вот подгибая вовнутрь и точно также настрачиваю дохожу до самого конца вот так. Мы на финишной. Теперь необходимо приутюжить там, где мы прокладывали строчку с изнаночной стороны штору. Отутюжить все вот здесь. Во избежание нежелательного призбаривания шторной ленты и шторы. Здесь у нас изнаночная сторона шторной ленты. И нам необходимо перегнуть с небольшим перекантом. То есть наплывом на изнаночную сторону. Вот эти вот ниточки мы не обрезаем. По той стороне, которая идет к середине окна, я их завязываю плотно на узелок, даже на 5-6 узелков, и обрезаю. А по той стороне, где буду регулировать сборку, обычно она находится ближе к стене, то по этой стороне я их вытягиваю. Дальше вам покажу, что с ними делаю. Теперь я перегибаю с перекантом и утюжу с небольшим наплывом. Соответственно, здесь у нас будет лицо, строчку я давать вторую закрепляющую не буду, небольшой перекантик, чтобы шторной ленты не было видно с лица, буквально в 2 миллиметрика, и приутюживаю по сгибу. Вот так теперь выглядит с лица. Это у нас по-прежнему изнанка. И необходимо настрочить шторную ленту. Для того, чтобы не сместилось, опять же, подчеркну, в особенности своего материала, я подкалываю. Подкалывать буду вот с этого края, поскольку мне удобнее будет булавочки за машинкой. Тоже думайте, как вам вытаскивать их будет удобно. И подкалывайте с этой стороны очень аккуратненько, без смещения. Строчку буду прокладывать точно так же в самый край тесьмы, вот здесь. При этом вот здесь строчка отсутствует. Именно вот в этот кармашек образовавшийся пропускают вот эти вот ниточки после того, как выполняется сборка. Также напомню, что если у вас вот здесь открытый срез и вы его не обтачивали, то можете проложить дополнительно строчку вот здесь, тогда ее будет видно с лица, и у вас будут две строчки. Финально утюжу, вот что получилось лица вот так вот выглядит аккуратно настроченная лента и всего лишь одна строчка таким образом у меня везде по всей лицевой стороне у меня одна строчка то есть у меня вот здесь идет вот здесь все это переходит вниз ну там вы в общем уже видели финально утюжу посмотрите как аккуратненько ровненько все выглядит как хорошо и точно все у нас отмерено. А теперь э, я ту сторону, которая будет направляться к середине окна, я вот таким образом подвязываю на узелочки Как уже сказала, эту сторону я предпочитаю не собирать, потому что ширина моих штор невелика. Под пространство в 2 метра у меня 3 метра. И собираю я примерно до 105 сантиметров. Я на несколько узелочков Собираю. И если будете стирать, то как раз там, не дай бог, чего рассыпется. В принципе, вот такой хвостик можно оставить и просунуть вот на эту сторону. Да? Он уже не будет виден за крючками. А на другой стороне я делаю сборку. Сборку регулируйте по ширине своей шторы. Крючки, как правило, устанавливаются в, на расстоянии 10 15 сантиметров, в зависимости, опять же, от длины и вот этой самой сборки, вот что получается с лица. Самое главное тянуть ниточки параллельно друг другу, чтобы это было красиво, чтобы сборка была равномерной. Я соберу, как и сказала, примерно на 105 сантиметров. Ну, вот у меня как раз здесь и остался немножечко еще 5 сантиметров, и остался такой параметр. И завязываю. Опять же, на узелочке. Не бойтесь завязывать посильнее, потому что этот материал он действительно плохо держит узелки. И кончик вот этих вот ниточек, так как штор, штору все-таки удобнее стирать и утюжить в расправленном виде, я собираю на небольшой кусочек листика. То есть абсолютно неважно, какой там он будет, его видно не будет. Я наматываю на вот этот вот кусочек ниточки таким образом, потому что если этого не сделать, они перегибаю вот так. Если так не сделать, они вылезут с той стороны, эти ниточки проверено. И в этот кармашек туда засовываю. Таким образом, особо ничего с лица не видно. Можно сейчас же еще раз отутюжить, и я вас поздравляю, мы сшили с вами такие крутые Классные шторы, портьеры в стиле минимализма. Вы можете играть с бордюрами, с какими-то строчками на ваш вкус и цвет, материал выбрать, который украшают. Мы поклонники простоты, поэтому нам нравится вот такой минимализм.